Сегодняшняя тема, которая, которую мы будем разбирать, она называется Голоса десяти тысяч поколений, число данбара или данбара вот, и ментальность инвестора. Еще один из наших следующих шагов: специальной программы, перепрошивка вашего мозга для успеха и ко всем этим важным, важным вещам в вашей жизни. Значит, это одна из таких сложных тем будет, да, немножко сложноватая, но тем не менее. Вот, значит, мы будем говорить, помните, мы прежде, раньше чуть-чуть, по-моему, или два урока назад, мы говорили о голосах десяти тысяч поколений. Это означает, что вы не один сегодня, да, в любом случае вы не один. Это чувства, импульсы, память, инстинкты, которыми, которыми вы обладаете, да, они передавались вам десять тысяч лет, или там десять тысяч поколений, людей, живших до вас. Ваша мама, бабушка, прабабушка, прапрабабушка, дедушка, прадедушка, все ваши предки, они передавали определенные вот эти вещи, которыми вы сегодня обладаете, это все вам передавалось. Все, что работало на ваших дедушках, на ваших прабабушках, предков, это все было передано, передано и вам. Это те голоса, которые вы иногда даже некоторые слышите, да, не все, но некоторые иногда и слышат. Вот, они хорошо срабатывали в той окружающей среде тогда. Но помните, да, мир, он очень сейчас быстро меняется. И, например, приведу такой простой пример. Например, голоса 10 тысяч поколений в вашей голове, да, что они говорят? Они говорят, любую пищу, которую ты найдешь, запасайся, ешь, ешь больше, ешь, ешь столько, сколько сможешь, да, потому что... 10 тысяч лет назад это было очень важно, Вы жили в таком, люди жили в таком мире, где, прямыми словами, человек мог, скажем так, был очень близок к тому, чтобы умереть от голода в любой момент, поэтому он наедался так, что до отвала, да, как говорится, что еле-еле вставал. Вот, любыми способами нужно было набирать калории, жир, да, и вот это вот перепрограммирование, переформирование, вот эти изменения которые они очень медленно проходят сейчас потому что все это нами было нажито 10 тысяч лет и теперь сегодня с этим очень многие люди тяжело борются и в принципе наш мозг сегодняшний да он точно такой же как был у нашего прапрапрапрапрапрапрадеда который жил там 10 тысяч лет назад мозг он точно такой же он не изменился но сегодня что происходит мы заходим в супермаркет и нас сразу же бомбардировка идет такая едой, в, там и в рекламах, и везде. Слишком много сегодня во, во всем, сегодня слишком много энергетической ценности, да, в конфетах, в соке, всякие блюда и так далее, да. И что нас, нашаптывает нам голос вот этих 10 тысяч поколений, да, возможно, завтра у тебя не будет еды, и ты начинаешь пичкать себя, да, если такие инстинкты у тебя срабатывают. Как собаки делают некоторые голодные, да, когда они получают еду, они все сразу съедают, набивают такой шар, шар бегает такой, да, а потом он становится худой совсем, потом снова жиреет, и вот как медведи, да, они после спячки просыпается, у них там кожа свисает. Вот точно так же и мы люди были, практически так же. Так вот, что сегодня э, происходит? Сегодня все перемешано, сегодня поменялась среда. Есть книга «История человеческого тела», там Либерман, он рассказывает об этом. Он говорит, сегодня, в принципе, он рассказывает, как все это замешано с каждой проблемой сегодняшней по здоровью. И там, инс, инс, инсомния, если вы спите, недостаточно. Вот, значит, почему слишком поздно мы ложимся спать все? Потому что мы сегодня вынуждены находиться в местах, где постоянно свет. То есть, а наши голоса, 10 тысяч летних поколений, они что говорят? Просыпайся, когда светло, ложись спать, когда темно. И вот, например, в Африке, в племена, да, они ложатся там 8-9 часов. Потому что там, ну, потому что там быстро темнеет. Они разжигают костер, вот, и там спят, наверное, по 8-10 часов. И многие из них достаточно долго живут, несмотря на то, что там не так уж и просто выжить вообще в той среде, в которой они находятся, и у них нету таких заболеваний, как гипертония, там, рак, или там какие-то такие современные такие, да, заболевания. У них есть там другие заболевания, которые там, как говорят, привезли, да, но до этого у них не было никаких таких заболеваний. Вот, почему вот эти все, рак развивается сегодня, очень такая распространенная болезнь, потому что мы живем в таких запутанных ситуациях, у нас все перемешано, у нас вообще во всем сплошные нестыковки. И сегодня то, что мы слушаем, те голоса, которые нам сегодня там нашептывают, да, они не работают, наши инстинкты. Ну, иногда, да, мы, ну, например, да, просыпаться, когда светло, у нас не получается, потому что у нас дома всегда светло, у нас всегда горит свет, и ночью, и там, и днем, да, в основном, да, долго у нас свет горит, почти все время. Даже телефоны тот у нас свет дает. Вот. И физически... Если вы стремитесь к хорошей жизни, вот эти голоса 10 тысяч поколений, они как бы на вашей стороне. И во многих ситуациях это так. Вот, например, да, вы переходите всю улицу, и раз какой-то голос из подсознания тебе говорит «Стоп!», и ты такой останавливаешься, да, или там «Уйди с дороги срочно!». Ты, может быть, ничего не увидел, но какой-то вот голос тебе рассказал. Ты раз уходишь, и машина резко проезжает. Бывают такие случаи, вы резко что-то услышали, да, ухом просто, и раз сразу же остановились, и машина пролетела там, и вы выжили. То есть это инстинктивные моменты, вот такие, как эти голоса 10 тысяч поколений в вашей голове, которые вас охраняют. Эти голоса, они на самом деле заботятся о вас. Наши предки, вот эти все, все вот эти вот программы, которые были написаны в наших предках, они все сегодня в нас находятся. Навыки выживания которые они передаются из поколения в поколение. Где-то внутри нас всегда есть, знаете, сидит вот этот вот человек такой древний, да, в каждом из нас какой-то есть такой. И они могут послужить очень хорошо, но нужно понимать, нужно различать. Например, вот тут я могу послушать, да, а вот тут я могу, там, например, тут я могу слушать свои инстинкты, а здесь я не могу слушать их. И вот нужно научиться их различать. Если, например, посмотреть раньше, да, люди, сколько жили, они жили всего там 20-30, но ну, может, 40 лет, да, помните, там, даже в книгах там написано, там, в школьной литературе, там, жили по 20-30 лет, и в 20-30 лет это уже были чуть ли не старики. Сегодняшний темп, по которому мы с вами живем, это очень сложный темп, и смысл в том, что, первое, мы с вами не запрограммированы, мы не запрограммированы финансово накапливать деньги. Значит, мы не запрограммированы с вами копить сегодня, да, вот именно финансы. В прошлом голоса нам говорили, пей, ешь, женись, рожай детей, потому что завтра ты можешь умереть. Быстро надо все сегодня наделать, <laughs> да, потому что кто знает, что может произойти завтра. И вам придется сфокусироваться на том, чтобы накапливать сегодня, да, на будущее. И для этого потребуются иногда экстраординальные усилия, потому что... Это как, знаете, как иногда требуется усилия, чтобы не выпить Кока-Колу, да, иногда, или не сожрать гамбургер по дороге, да, когда очень-очень голоден. Вот, сахара раньше не существовало, там, за исключением, там, в, чили, в пчелином меде, да, было сегодня. То есть, мы тогда не потребляли сахар в таких объемах. Сегодня сахар везде, во всем, в любом продукте, который мы берем, везде есть сахар. И красный цвет, он ассоциируется, да, вот, э, то, что питает наши мозги, да, вот этот. Современные ученые даже сегодня работают для того, что они так разрабатывают еду, чтобы все мы хотели ее съесть. То есть, прямо просто программируют нас на это. Просто идет программирование такое конкретное. Также мы с вами не запрограммированы на то, чтобы копить деньги. И я уверен, что... Вс... И единицы это делают, один, может быть, два процента это делают, хотя наши вот бабушки как-то вот, дедушки умудрялись там накапливать, вот. Это еще одна из проблем, которую нужно сегодня контролировать в нашем таком современном мире. Сегодня у нас не получается многое скопировать, что-то новое выходит, новый пройдут туда, ты, ты не успеваешь, столько всего, и ты... Ты, сегодня все индустрии работают на том, чтобы выжать из тебя деньги, да, то есть максимально. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным и очень умно к этому подходить. То есть это то, на, на, на что сегодня нужно обращать внимание и тоже научиться это контролировать. Вот, сегодня из 100, из 100 баксов, которые заработали, 2 доллара, если мы там где-то отло, можем отложить, это, конечно же, чуть ли не супер, да. Так вот, как это побороть? Самый простой путь – это преодолеть. Нужно понять, почему так происходит. И э, понимание проблемы – это уже 50% ее решения. Вот, есть, э, например, э, в финансовом плане есть такая «ментальность инвестора» называется. Это то, что имеют преуспевающие процветающие люди. Будто то Билл Гейтс, он сказал, что с 20 до 30 лет он ни разу не брал выходной. Это и есть ментальность инвестора. Он понимал, что сейчас это те годы, э, которые, когда нужно поработать на 100%. Чтобы потом жить за счет этих 10 лет, которые он... Всю жизнь проживать за счет этих 10 лет, которых он отдаст. Процветая всю оставшуюся уже жизнь его. Вот это, это, это и называется ментальность инвестора. В прошлом, да, как мы были запрограммированы? В 20 лет надо сразу же жениться, инстинкт размножения, да, сразу же жениться, сразу же дети там, да. Очень рано люди рожали. Сегодня все современные люди, они все там после 30, там и так далее, да, вот как-то вот меняется немного, вот, то есть, раньше была фокусировка на этом, романы, завести детей, там, а он просто взял и от этого всего, как бы, он огородился, да, он 10 лет посвятил своему делу, которое вначале ему не давало результатов, он даже сам признавался вначале, он говорил, я вообще даже представить не мог себе, что на программном обеспечении можно заработать такие огромные деньги. Он даже не представлял, что это возможно, когда он это все разрабатывал. Хотя он всегда смотрит, если его читать его книги, то он на, 10, 20, он на 20 лет вперед смотрит. Он, он знает то, что он писал в 90-х годах то, что мы сегодня с вами э, имеем вообще. И он это в подробностях описывает. Как это будет, как это будет работать, какие алгоритмы, с какими проблемами столкнуться, какие про вызовы придется решить, чтобы создать вот это то, то, то или то. Это интересно. То есть это человек, который мог предвидеть, но он даже не мог представить, насколько, насколько э, можно много на этом заработать. Так вот. Эта ментальность сделала его одним из самых богатых людей в мире. Это вот одно из качеств, которые мы еще с вами можем выхватить. То есть, мы, наша задача из этих уроков выхватывать определенные качества людей и э, анализировать их. Возможно, это не главный пункт, по которому он стал, э, там, который оказал влияние на его успех. Возможно. Но, тем не менее, это, возможно, один из э, важных пунктов, который оказал тоже определенное влияние на это. Так вот. Когда дело доходит до наших финансов, нужно уметь переключаться от потребителя к инвестору, к тире накопителю. Значит, те, кто это делает, эти люди идут против голосов, 10, против 10-тысячелетних голосов прошлых наших поколений. Вот. И я хочу, чтобы вы начали развивать этот навык, понимать, что иногда... Эти голоса в кавычках, да, не всегда идут нам на пользу. Нужно понимать, какие голоса уже сегодня как бы э, не актуальны, а какие еще актуальны. Например, э, нужно научиться, обязательно нужно научиться отличать их. Вот этот э, Данбар, или Данбар, как, не знаю, как правильный, известный антрополог, в честь него и была названа величина 150. В ней говорилось, э, значит, я там зачитаю, да, э, значит, Стадные приматы отличаются сложным общественным поведением, то есть они активно строят отношения с другими членами стаи, обычно с помощью груминга, ну то есть я просто зачитываю, да. Он заметил, что зависимость между уровнем развития новой, новой коры больших полушарий головного мозга и размером стаи у приматов, то есть на основании вот этих данных по 38 родам приматов он вывел математическую зависимость между развитием, там, как у... в общем, короче, смысл в том, что он предложил оценку оптимального размера человеческого стада, вот анализируя все вот эти вещи. Для проверки своей теории он обратился к данным антропологии, да, средние размеры деревень, традиционных поселений колеблются, значит, в пределах 200 человек. То есть обычные поселения, вот эти деревеньки, там, неополитические поселения, еще что-то, неолитические поселения там, они составляют до 200 человек. Это говорит о том, что большинство людей, наши предки, жили в деревнях, где было около 150 человек в среднем. И потом в один момент это все стало превращаться в огромные города. Так вот, сто лет назад еще, сто лет назад 90% людей жили в маленьких поселениях или городках. Вот в таких городках до 200 человек, ну, плюс-минус. И только 10% населения, значит, жили в, в городах. Сегодня в наше время все наоборот. То есть 90% в городах, 10% в деревнях. Все наоборот, все перевернулось ног на голову. Значит, люди уезжают, да. В... Так он говорит, значит, мы изначально запрограммированы, чтобы быть в таких группах из 150 человек. То есть мы запрограммированы на это. Но что произошло сейчас? Сегодня, благодаря вот этим современным технологиям, мы можем жить где угодно. Мы сели на самолет, улетели на остров и так далее, еще куда-то, в другой конец планеты. Сегодня вот, да, как бы мир, он как бы иногда... Вынуждает нас, может быть, уезжать от родителей, да, там кто-то хочет учиться там в каком-то университете в другом городе в более крутом. Сегодня, может быть, более так все это там в Евросоюзе, да, все уезжают. Ну, вот как-то так происходит. И, возможно, для нас это иногда и хорошо, а, возможно, это иногда и не очень хорошо. Вот, некоторые, скажем так, по статистике вообще, да, самые лучшие семьи, крепкие семьи, это те, кто знал друг друга с малых лет. Ну, у меня вот пример, у меня дядя, например, так, они там с детского сада вместе, они вот и до сих пор, они, слава богу, там, да, и живут. То есть, очень крепкая семья, она такая отличается. Но так как мы постоянно куда-то переезжаем, сегодня современные люди, постоянно многие переезжают, и там нет тех людей, которые были там друзьями вашего детства, да, Большинство, в большинстве случаев. Возможно, у кого-то не так, но в большинстве сегодня так происходит. Если взять сегодня ситуацию в Литве, то у нас... Из трех миллионов жителей, которые были, сегодня в лучшем случае, наверное, уже и двух нету. То есть, треть страны просто уехала. И они сегодня находятся где-то в других странах. Так вот, всегда голос 10 тысяч поколений говорит «Женись на той, которой ты доверяешь». Но ну, это вот такой голос. И если даже вернуться к тому, почему мы сегодня плохо спим, помните, я говорил, потому что слишком тихо, потому что люди лучше засыпают, когда течет вода, когда трещит камин, щепочки, да, там, и это же самое голоса 10 тысяч поколений. Это наши предки, вот мы мы помним, они засыпали спокойно, они вот как-то вот, они, они всю жизнь проживали в этом, и у нас такие отголоски еще. И поэтому сегодня у многих людей есть проблемы со сном, да, каких раньше, возможно, вообще ни у кого не встречалось, чтобы вообще люди некоторые не, вообще не могут спать. Есть такие болезни, я не знаю. То есть, ну, сегодня это большая проблема, на самом деле, со сном. Так вот, значит, технологии тоже не всегда хорошо на нас влияют, да, вот. Иногда, как говорится, лучше, иногда лучше всего даже старая школа, да, работает, например, Раз в неделю, раз там встать супер рано, да, как все там делают большинство, да, это сложно сделать. Значит, мы всегда будем сопротивляться природе, да, нам сложно проснуться слишком рано, и сразу быстро перепрограммирование не происходит. Так вот, значит, что еще? Значит, там есть ли отношения между людьми? да, Многие люди чувствуют себя одинокими, они думают, что дело в них. Что нужно учиться, как вести себя с мужчинами На самом деле все очень просто Это просто такое эволюционное несоответствие Вот и все То же самое с друзьями Значит, многие, да, вот с друзьями общались там 7 лет назад в последний раз Вот, значит, по статистике вообще люди, у которых больше друзей, они более счастливые вот. поэтому вообще надо стараться, вот мы здесь работаем в команде, мы в принципе, ну, большинство, мы стараемся быть как друзьями друг другу, да, мы стараемся другу больше помогать, значит, стараемся в наших командах становиться друзьями, да, потому что мы не знаем, что будет дальше, вот с теми партнерами, которых мы включаем в бизнес, они, возможно, станут вашими лучшими друзьями на 20-30 лет вперед. Вы вообще не знаете, кто может быть этот быть человек, да, и какие у вас могут быть отношения сложиться с этим человеком. Поэтому нужно окружать себя друзьями, будьте таким магнитом, старайтесь быть тем человеком, с которым все хотят дружить, с которым все хотят хотя бы пообщаться, да. И нужно быть отшельником, да. Я тоже бываю таким, потому что это, опять же, это тот самый голос 10 тысяч поколений, и это очень часто, и это не всегда хорошо, он говорит, да, этот голос, не надо никому доверять, осторожно, будь осторожней, там, держи подальше от неприятностей, э, там, и все такое. Сегодня э, мир изменился. Сегодня некоторые вещи не смертельны. И не страшно даже, если кто-то там при, предаст или еще что-то. Нас никто не отравит, нас никто не убьет, не прирежет, как это было раньше, да. Сегодня, сегодня, сегодня более современные условия. Сегодня, сегодня есть... <с Jeśli> сегодня все там все равно есть, конечно, и уроды, которые делают разные вещи непонятные. Но тем не менее сегодня наименьшая вероятность того, что у вас там э все это закончится летальным исходом. Э раньше было все намного жестче. Так вот э сегодня нужно э также понимать, нужно осознавать, что есть вещи, которые невозможно просто так взять и изменить сразу. Э значит, раз и изменить невозможно например, да, нельзя на кухне постоянно держать кучу разной еды, сладостей всяких, да, и ожидать того, что, ну, ты выдержишь, типа, не съешь, Но ну, невозможно, обязательно захочется что-то съесть, если оно есть этого куча сладкого, как я заметил, хоть куда я его положу, хоть на полку высоко, хоть еще куда-то засуну, я возьму стул, я туда залезу и схвачу ее, я вспомню про нее и сожру ее, да. так вот, Слишком много этих голосов, которые нас, нам скажут «съешь эту штуку, блин, сожри ее быстрее». Вот. На самом деле, лучший совет, да, не переедать, да, помните, на самом деле, все сегодня рестораны, там эти, да, все, э, все кто сегодня продают различную еду, они все хотят наших денег, это нормально. Э, даже те люди, которые продают действительно здоровую пищу, им нужна прибыль, так устроен наш мир сегодняшний, да, и это нормально, мы живем в таком мире, так все устроено. Значит, иногда, может быть, иногда стоит вернуться к каким-то друзьям, общаться, может быть, начать немного. Может быть, не знаю, насколько это может быть хорошо. Но, тем не менее, иногда, возможно, стоит просто написать друзьям, которым вы, может быть, не знаю, 10 лет не писали, да. Иногда, может быть, иногда это стоит сделать. Вот, все меняется постоянно, да, и отношения ваших друзей, возможно, через 10 лет совсем поменяются, и они, вы увидите, что они, может быть, даже скучали эти 10 лет <laughs> на самом деле, и вообще там просто, ну, вот бывает такое, да, вот, в моей даже практике. Так вот, почему мы сделали такое соревнование, вот это «Жажда скорости»? Потому что здесь мы соревнуемся командами. Один автор написал такую интересную, значит, такие строчки нет быстрее лошади, чем та, которая соревнуется с другой лошадью. Смысл в том, что у вас будут намного, гораздо большие результаты, соревнуясь с другими. Вот, поэтому есть правила, и некоторые... Мы не можем преодолеть, не имея силы воли, да, нужна сила воли. Еда, которая нас окружает, разные соблазны, там, еще что-то, фильм посмотреть, еще что-то, ну, у всех разные эти соблазны, но не могу много сейчас примеров примести, да, в голову сразу так не лезет. Вот, значит, это нормально, если вы, у вас постоянно горит свет дома, это нормально, что он вас выбит из ритма, вы, может быть, где-то время пропустите, вы поздно начнете ложиться спать. Бывает так, что на следующий день вы уже непродуктивны, вы не настолько продуктивны. И это часто происходит. Иногда нужно, вот мы, да, делаем тоже иногда ошибки, да, иногда, да, приходится нам не спать ночами, потому что вот там Анна Мещерякова, я, Лариса Гудим, мы иногда действительно не спим просто до 5 утра, да, вообще не спим, потому что мы решаем эти вопросы. Я потом сплю. И я, мне снится все вот эти, я, мне снится, даже там, как я говорю по шагам, мне снится, как я, э, я что-то делаю, там, презентацию провожу, да, там, 10 раз повторяю одно и то же. То есть, мне это снится уже, иногда это нормально, что воскресенье, да, говорят, отдай Богу, да, то же самое, лучше воскресенье, вот Лариса, когда мы с ней познакомились, для нее воскресенье это был святой день. Мы ничего не делали. Мы только жарили картошку и ели жареную картошку. Вот. И мы всегда ждали воскресенье, потому что мы пожарим жареные картошки, набьем желудок и будем радоваться, там, улыбаться. Да? То есть, понимаете, воскресенье отдайте всегда себе. Не вот, вот это тот день, который нужно отдать своему отдыху, восстановиться. И вы потом на, на следующей неделе лучше будете, более продуктивны. Это 100% так работает. И э, по той же причине мы с вами набираем лишний вес, точно так же, да, потому что мы иногда, ну, опять же, да, где-то что-то не соблюдаем. Вот, э, вот эти всякие потом различные заболевания и так далее, вот, э, то же самое с телевидением, когда постоянно его смотришь, э, постоянно идут рекламы, и в итоге мы на это будем тратить деньги. Ну, так устроен. мы думаем. Что реклама, ничего на нас как бы не действует. Мы же с вами как думаем? Да что это за фигня какая-то, реклама идиотская. Да Она на меня не действует. Поверьте мне, учеными так все продумано, все действует. Даже если вы просто на нее глянули секунду. Рекламы действуют только так. Работают еще как. Рекламы в Ютубе, везде. Вы ее три секунды просмотрели, закрыли, но вы ее запомните. Все настолько грамотно продумано ими, что мама там вообще... там. Комардоса не подточит. одну двую секунды хватает, чтобы за запомнить. Там работают целые индустрии на это. Поэтому сегодня нужно быть умнее. Сегодня нужно это все понимать, анализировать. <coughs> понимать, что плохо, что хорошо. Так вот, э чаще всего больший, большинство вещей нам попусту даже не нужно. И это такая ловушка, в которую попадают очень многие сегодня люди. И это для нас некоторые вещи неблагоприятны для нас. Потому что мы будем менее счастливыми. Все, все эти вещи, каждая вещь, каждые вот эти вот э, нюансы, они завязаны между собой. И вот, соответственно, это тоже влияет на ваш успех. Вроде бы мелочь, вроде бы ерунда какая-то, но она влияет на ваш успех в целом. Поэтому ваша задача обуздать этих лошадей, эти голоса в вашей голове, уметь анализировать, что плохо, что э, значит хорошо. Что помогает, а что уже не действует сегодня, что уже не работает в наших сегодня условиях. Это вот как раньше, да, представьте, вы запрели 10 лошадей, есть такая порода лошадей огромная. Они могут вагоны таскать, они могут вагоны передвигать. И представьте, вы сели, на, значит, взяли поводья, да, эти, вы сели и давай стучать по этим лошадям, да, с присвистом и так далее, и понеслась. Так вот. Можно так разогнаться, потерять управление, что просто вас так занесет, что потом уже оттуда, что летальным исходом это все закончится. Поэтому осторожней тем, с тем, что мы сегодня делаем, да, как мы, всегда нужно думать, анализировать вот эти голоса 10 тысяч поколений. Вы уже будете схватывать, а что во мне говорит, да, в этой или иной ситуации. Лет 100 назад люди э, чаще всего погибали там на лошадях, да, быков там, не знаю, они не знаю, там, упали, разбивались, там, еще что-то, да, вот, так же и здесь, да, эти голоса, они могут либо вас убить, либо быть вашим лучшим другом, если вы научитесь ими управлять, если вы не станете заложником вот этих вот голосов, сегодня тот момент времени, когда некоторые голоса уже не, не работают, они уже даже хуже для вас действуют, Предки, они не знают, они, э, то, что было наработано в тех условиях 10 тысяч лет назад, они, этот, вам вы в этом запрограммированы. Но сегодня нужно уметь управлять этим. И вы сможете даже потом наблюдать за людьми, как они едят. И вы сможете осознавать уже, что эти люди там, где каких, что где-то они не контролируют, да. Вот мне, например, Лариса рассказывала историю. Она в Литве встретилась с одним литовским предпринимателем, да. Он ее пригласил на ужин, все такое. И когда они ужинали, да, она увидела, как он ест. Вот, и если до этого момента она вроде как нормально к нему относилась, все, но когда она увидела, как он с злобным выражением лица, хотя я тоже так ем очень часто, <laughs> но она говорит, все, я сразу для себя поняла, что если у него и был какой-то маленький шанс вообще, да, там, познакомиться на еще какую-то встречу, то здесь все, он сразу же потерял э, вообще какой-либо интерес. Она увидела, что он не контролирует себя, когда ест. Понимаете, вот такой нюанс и уже может повлиять на вашу жизнь, может быть, всякое может быть, но, в общем, у человека не получилось. Помните, да, из фильма «Пираты Карибского моря», кто смотрел, там есть девочка такая, она, будучи голодной, она очень долго не ела, и потом попала на корабль к пиратам, и она такая села, ей положили еду, она очень голодная, она, она не ела, не знаю, неделю, она взяла эту вилочку, начала отрезать кусочек мяса маленький, есть, с такая, с уважением к себе. Да? вот так надо есть, правда она потом вцепилась в это мясо, там, когда ей сказали, да успокойся там все свои, но тем не менее, понимаете, уважение к себе должно быть, вот вот прежде всего, что мы должны развивать, так вот, э, еда не ваш хозяин, а вы, э, а вы не, э, потому что, как получается, мы многие сегодня, э, как, как рабы этой еды, да? на самом деле вы хозяин еды, я еда ваш раб, да? э, вот такое отношение должно быть, и, и люди еще чувствуют себя более счастливыми, когда они знают, что они причастны к чему-то большому, к чему-то большему, да, неважно это, там, не знаю, кроссфит, занятия фитнесом. Или это бизнес-команда, например, у нас, команда Forsage Info. Это же это предприниматели, это команда интернет-предпринимателей. Профс... Люди, которые сегодня растут здесь, да? растет поколение будущих интернет-предпринимателей. Многие из этих ребят, вы, даже, вы, возможно, даже и не знаете, мы сегодня даже не понимаем. Возможно, в будущем это станут... В... В жизнь... жизнь она такая, все меняется. Возможно, какие-то будут очень крутые ребята в каких-то в индустрии вообще... В бизнеса, в, в, в интернет бизнеса, да, сегодня это, это команда, это команда предпринимателей, которые обучаются, которые строят бизнес, учатся, учатся личностному росту, учатся вот таким вот, получают различные знания, да, которые немножко расширяют кругозор, открывают где-то дальше немножечко. И люди, они чувствуют себя более счастливыми, когда они участвуют в этом. И вам это нужно, даже вот даже, это, это даже на здоровье ваше влияет. Вот, потому что вот, э, помните, я рассказывал про деревню немножко, эмиши в Америке. Э, вот, они там все полагаются на ваших друзей. Вот они, если кто-то, нужно построить амбар, к нему, он знает, что к нему придет пол деревни, и все будут строить его амбар. И когда, например, кто-то другой попросит, или начнет строить амбар, он знает, что у него сразу инструменты, он берет, и он идет строить своему соседу амбар. Вот, вот так это все работает, да. В современном мире, да, нас приучили думать так сегодня, что нам никто не нужен, вам никто не нужен для, там, да, для того, чтобы помочь, когда вы болен, да, можешь просто позвонить доктору, вызвать там скорую и все. Мы замыкаемся на, на себе самом, то есть нам никто не нужен, мы такие одиночки все сегодня по комнаткам разбитые, да. И, кстати, уровень депрессии поэтому растет, что мы все в разных таких... Я это называю контейнеры вообще, да. Я вот когда вижу э, там э, многоэтажный дом, я представляю себе контейнеры. Такие в контейнерах люди, знаете, 40-футовые. Я просто работал с ними много, с этими контейнерами, где машины перевозили там по 4-5 по штук. И, и вот они такие стоят, контейнер, контейнер, и в этих контейнерах живут люди в таких в контейнерах. И это нормально, что у тебя депрессия, ты... Ты растешь в этих, в каменных стенах, да, у тебя, возможно, нету ни, значит, ни речки где-то, ни еще что-то, ни там травки нормально, ни дерева. Раньше же мы как, мы, у нас же мы, солнышко вы, выглянуло, да, посмотрел на лужайку, да, там, ух, там, там, роса, там, я не знаю, что там еще, как э, бабочки летают, еще что-то. То есть у тебя совсем другое даже, да просто даже и зимой даже. Вышел там в свой дом, да, там как в деревнях, какое-то другое, что-то другое. И сегодня поэтому уровень депрессии у людей, он очень вырос. И многие люди чувствуют себя нехорошо. Это, и, ну, вот всему это такие вот причины. Вот. Наша задача просто это все понимать и стараться выбираться из этого, да. Ну, как, как Лариса говорит, если ты родился в Весентуках, это не значит... Ты не, ты не обязан там умереть, да. Вот. Поэтому а, сегодня... Мы начинаем немножко не понимать, что с нами происходит, но на самом деле это просто поменялась окружающая среда. И она очень завис... и мы очень зависим от этого. И раньше мы очень зависели друг от друга. Это было всегда. В деревнях мы все зависели друг от друга. Люди старались жить группами, и это нормально. И это нужно для нас. Это нормально. Вы должны понимать, что быть частью чего-то большого – это общая синергия, она приводит к успеху. Быть частью большой сильной команды это уже, это, уже, это уже очень важно для вашего успеха, для достижения ваших целей. Поэтому мы всегда говорим: да, друг друга там, лайкайте, пишите комментарии, старайтесь друг для друга. Мы, понимаете, мы каждый. вот Помните, как я прихожу к другу строить амбар, друзья приходят ко мне строить амбар. Мы это круговорот такой. И мы должны это понимать. Если кто-то чем-то не делится в командах, не передает знания или что-то еще. Круг нарушается, нарушается вот этот круговорот вот этого, значит, вот этого успеха, поэтому мы должны передавать, тогда мы получим это все. И, значит, вопрос сегодняшний, который запишите обязательно на листочке, значит, и в папочку положите, да, чтобы вы всегда могли вернуться к этому тренингу и вспомнить о чем он. В какой части вашей жизни, там, в любви, в счастье, в деньгах, в здоровье, вот эти голоса 10 тысяч поколений работали не на ваше благополучие? И как вы сможете это изменить? Вот где вы, допустим, да, где они говорили, там, съешь побольше, там, еще что-то, да, там, ну, вот, попробуйте проанализировать, вспомнить и записать. Вот, и как вы можете это изменить, поменять, да, начать по-другому немножко реагировать? Может быть, для этого просто нужно перестать нажираться сладкого на ночь, да, где-то, может быть, в финансовом плане нужно перестать тратиться на какую-то фигню постоянно, да, и действительно стараться немножко денежку копить, да. Чтобы потом у тебя накопились финансовые средства, и ты мог раз и решить какую-то проблему, которая у тебя возникла, да, еще что-то там. Всякое в жизни бывает, да, может быть, ну или там на квартиру взнос сделать. То есть, старайтесь откладывать, в любом случае приучайте себя к этому, да. Дальше. То есть, меняйте мышление с потребителя на инвестора, да. С потребителя меняем на инвестора. Значит, на того, кто копит деньги, несмотря ни на что, да, старается, откладывает Вот Лариса мне всегда говорила, да, я, я сначала не понимал У меня была ментальность, а, я прям больной на это был Мне надо было все потратить Значит, если у, есть у меня макароны там где-то я купил Мне надо все сожрать, я все-все доесть, все-все-все Тогда могу идти закупаться То есть вот такая вот болезнь непонятная, да а, Значит, мне нужно было потратить, снять все деньги, да, со всех карточек Снять их, пусть они там лежат дома, то есть, вы представляете, вот такой вот тоже 10 тысяч, <смех> не знаю, сколько там летнее это, но так, все надо, вот все, держу в руках, все, значит, все нормально. То есть, а, тоже это своего рода немножечко вот эти вот проблемы, да, за головой, <смех> вот эти вот голоса. А Лариса мне говорила, лучше всего иметь там 20 карточек и в каждой деньги что-то происходит, и сто раз я с этим, сто раз я... Значит, убеждался в этом, что-то происходит, достает откуда-то. Раз нужны деньги, раз в кармане там деньги, раз на карточке деньги, на другой карточке. И всегда это происходило в таких ситуациях, когда действительно они были нужны, и это выручало. Хотя иногда кажется, да что, какая разница? Может быть, она, может быть, даже забыла про них, но они всегда выручают. Поэтому нужно всегда иметь бэкап, да, то есть, нужно, значит, поддержка должна быть у вас. И ничего страшного, если там 10, 20, 30, 40, 50, 100 евро, ничего страшного. В любом случае, это всегда вас может выручить. Поэтому не надо, ну, то есть, надо, нужно отличать. Сегодня нужно вот такие все вот эти моменты анализировать, понимать, как, какие работают на вас, какие против вас. У кого-то это там в плане дружбы, да, любовь, там старые друзья, связи, возможность примкнуть к большой группе там, и так далее. И так, далее и так далее, Ну, в общем, вы уже сами записывайте, анализируйте, вспоминайте. Если этот тренинг вам был полезен, и увидимся на следующем тренинге в пятницу. Всем спасибо, всем пока.